Здравствуй, дорогой подписчик, приветствую на канале Таро Елена. Сегодня долгожданная всеми любимая тема Думает, вспоминает ли она обо мне. Вообще, что она думает? Вспоминает ли? Насколько я важен для нее? Давай погружайся в ваше космическое единство. Наверняка ты помнишь из моих прошлых видео, как легко это можно сделать. Достаточно расслабиться, взять любимый бокал с любимым напитком и погрузиться в эту негу, где вас только двое. Авторский расклад на мою тему, предложенную вами, я буду выполнять на картах Магии наслаждений, картах Таро и картах Ленорман. Да, молодец, получается у тебя. Вспоминая ее глаза, улыбку. Может быть, какие-то детали, которые тебя особенно трогают. Прекрасно. Ну что ж, начну концентрироваться на раскладе. Этот расклад подойдет абсолютно всем подписчикам. Неважно, в каких ситуациях они сейчас себя находят, это может быть... И вынужденная разлука, и постоянные отношения. И отношения новые, и отношения, которые сейчас на паузе. И, возможно, отношения, которые зашли в тупик. И тебе бы хотелось узнать, вспоминает ли, думает она о тебе, да? Ну что ж, наоборот, если говорить о магии наслаждений, у нас... Самый такой интересный Можно сказать Неожиданный поворот Карта подвешенной То есть, если мы спрашиваем О мыслях, то я могу сказать Что мысли о тебе даже Очень постоянные Представляешь? Твоя девушка И пусть она Пока может быть не твоя но она о тебе думает и думает каждый день. Вообще этот расклад подойдет а, не только на сегодняшний момент, сегодняшний час, минуту, когда ты нажал на мое видео. Именно это. Да? А, Но ну, подойдет, а, скажем так, на более длительный срок. А, то есть это может быть тот срок, который ты сейчас сам подумаешь. Ну, например, неделя, две у кого-то может даже три не советую смотреть на более длительный срок потому что обычно максимум одного расклада действует в течение недели две продолжаю свой расклад что-то удивительное сейчас будет на столе я уже чувствую я думаю, ты тоже. Ну что ж, здесь у нас рыцарь Пентакли. А, так как а, в своем раскладе эту позицию я обозначила как твою позицию, я могу сказать, что ты давно уже стремишься на свидание. Но по Пентаклям а, сейчас это не совсем возможно. Именно в активных действиях но ну, мысленно ты сейчас стремишься, очень стремишься побыть с ней наедине. Вот такой вот у нас интересный задел. Ну и карты Ленорман. Сейчас я их выложу и начну открывать, трактовать тебе сие чудо. Карты Ленорман чудесным образом посвятят нас какие-то тонкие нюансы ваших взаимоотношений. Итак, здесь у нас на карта судьбы. Еще эта карта, она называется книга. Она может означать, что в основном вы общаетесь по интернету. Либо следите друг за дружкой, либо смотрите фотографии в соцсетях, либо общаетесь через другие мессенджеры. Вот такое у вас сейчас общение. Ну что ж, открываю центральную основную карту. Которая глубинным образом ответит на основной вопрос. Вспоминает, думает. И да, вообще, насколько серьезно да, относится к тебе. О, ну тебе понравятся эти карты. Смотри, все, что касается ее, да. Это рыцарь чаш. Что означает эта карта? Конечно, я уже неоднократно рассказывала. Но для тех, кто, может быть, впервые зашел на мой канал, я... Повторюсь, это удивительная, удивительная картина истинных, истинных мотивов ее отношения к тебе. А именно, она, вот ты только представь, она такая полуобнаженная, сидит в такой красивой, прозрачной, удивительно таинственной обстановке, да, какого-то озера может быть, какого-то природного оазиса, уголка, и ждет рыцаря, рыцаря-чаш, который вот уже виднеется здесь на своем вороном коне с таким горящим жезлом. Ну, ты понимаешь, вот это она сейчас ощущает. То есть мысли сегодня были точно такими. Представляешь, рыцарь-чаш. То есть на этой карте ты точно присутствуешь, как и она. Она себя видит такой красивой русалкой, с распущенными длинными волосами, в общем не очень красивая фигура. Она, как бы, знаешь, склонилась, ну как бы так немного смущенно и ожидает тебя, ожидает твоего, ну как бы возникновение может быть даже внезапного неожиданного для нее она ждет от тебя вестей. а также ленорман показывает что она для тебя звезда это основная карта звездочка что такое звезда мечта всей твоей жизни вот она мечта да? Еще то, что вы на расстоянии большом, многие пары здесь не виделись давно и находятся на огромном расстоянии друг с другом, но это им не мешает общаться, даже можно сказать в астральном каком-то пространстве, да? вы можете даже, может быть, не, не писать друг другу, но чувствовать друг друга. А вот твоя позиция основной карты – это четверка пентаклей. Я могу сказать, что мне очень нравится твоя позиция здесь. Почему? Да потому что ты не просто постоянно не думаешь, ты постоянно думаешь о том, какое оно сокровище в твоей жизни. Ну, пентакли. Во-первых, четверка. Четверка – это карта стабильности, это карта постоянство это карта незыблемости да вот незыблемости вашего союза опять-таки неважно в какой ситуации каждый из вас из многочисленных зрителей до да, находится в ситуационном до да, материальном земном а, сейчас воплощении но вы для себя давно определились, что эти отношения для вас основные и они для вас стабильные. То есть вы не воспринимаете их а, никак по-другому, только как стабильные, а, настоящие чувства друг к другу, а, которые еще приносят вам, как человеку, Чувственному, да, постоянную какую-то радость Несмотря на то, что вы в разлуке а вас эти отношения вдохновляют, питают Они а, приносят какую-то радость вот Каждодневное ощущение, что да, я нужен Обо мне там думают Да, если мы говорим о раскладе конкретно этой тематики Обо мне думают, обо мне помнят и меня чувствует. то есть вы чувствуете на самом деле то же самое да, но у вас так как вы мужчина и вы больше заняты, возможно, в этом мире добыванием да, материальных ценностей у вас чувства не на первом могут быть плане. Поэтому здесь больше Пентакли. Но Пентакли, да, четверочка, это говорит о том, что по отношению к этой женщине вы видите, что она для вас сокровище. Эта карта вот так вот здесь прочитывается. Ну что ж, это центральные карты моего авторского расклада. Они дают прекрасный задел посмотреть нюансы, которые нас интересуют. И мы сейчас будем их смотреть. Так, что у нас было в прошлом, да, в недалеком прошлом? Какие были мысли? У нас у девочки, у девочки мысли такие. Было много проблем. Было много недосказанностей, препятствий, много лишних людей. Здесь девяточка мечей. От этого болела голова образно, да, и как бы так, болела голова метафизически, да, от того, что препятствия и одни и те же обстоятельства, которые мешают а, развить отношения. Если мы говорим о мыслях, да, то эти мысли крутились постоянно у вас. А у вас восьмерка Пентакли, опять-таки Пентакли. Вы работаете над отношениями. Более того, для вас эти отношения означают большой успех. Вы реально видите, насколько важно, насколько важно вам эта женщина. И, и конечно же, у вас тоже в слиянии с этой картой да, у вас тоже возникает момент раздражения, какой то неудовлетворенность тем, что отношения стоят в каком-то можно сказать, застои, да, по аркану старшему подвешены, да, у вас этот момент есть, но вы стремитесь эту ситуацию выровнять. Во всяком случае, в прошлом у вас был порыв, да, работать над этими отношениями. Прекрасно. Карта Ленорман показывает в этой позиции, что да, у вас не было близости, у вас были конфликты по этой карте плетки. И в основном конфликты были из-за того, что вмешивались, как я уже говорила, по девяточке мечей, вмешивались другие люди в ваши отношения. Поэтому отношения, по сути, да, они не развивались, они находились в положении стагнации, да, по вот этому аркану стагнации. Это значит, они перекладывались, перекладывались постоянно вы не могли достичь какого-то ну, не то что взаимопонимания, вы не могли достичь момента, когда бы вам был дан новый шанс которого вы так ждали, обоюдно ждали, чтобы эти отношения вышли на уровень ну, более, более частого общения, да? то есть из-за этого у вас возникало раздражение, причем обоюдно еще раз повторюсь, и со стороны девушки, и со стороны молодого человека. И что же это привело к чему у вас? Хм. Это привело к тому, что э, у вас начался новый виток. Вы стали, вы стали, ваша девушка, кстати, представлена здесь картой Верховная Жрица. Это говорит о том, что на данный момент времени ей приходится очень многое познавать. Познавать в, в этом, так сказать, ситуационном моменте как именно начать, да? как, как начать по-другому, чтобы этих конфликтов не было. И у вас возникает момент, что вы бы хотели больше вкладывать в отношения. То с Пентакли это начало вложений, в том числе материальных, потому что а вы по карте восьмерочка Пентакли это были пока только мысли. И следующий ваш шаг был. Том, что вы все-таки решили, что для вас эти отношения очень важны и стали в них вкладываться. И здесь по карте Ленорман ключ был ключевой принят вами правильный шаг. Он не просто был принят, а он привел к тому, что ваши отношения улучшились по верховной жрице. Да? Верховная жрица это мудрость, это э, как вам сказать, это ощущение того, что вы можете, вы победите, вы достигнете. Вот эти вот, понимаете, эти какие-то вот ваши хождения по кругу, да, в прошлом, они прекратились, они дали, дали такой посыл для начала нового, ценного. И уже вы поняли, как убрать влияние, дурное влияние. Оказываемое на вас и на вашу девушку ну, в отношении, да, с, в общении с, с другими людьми, которые вмешивались. Еще хочу сказать, следующие карты говорят о том, что по, по старшему аркану правосудия, смотрите, рыцарь чаш выходит, двойная карта, да? два раза выпала рыцарь чаш, я показываю. А рыцарь Чаш, таки да, таки у вас будет эта встреча. Вы пока, многие здесь только задумываетесь об этом. Получается, что этот расклад больше подходит а, парам, у которых пока нет встреч. Пока это, скажем так, в мыслях, но в очень больших планах. Так вот, два раза выпала карта Рыцарь Чаш. Я вот показываю вам это. И карта правосудия, это говорит, да, было бы справедливо, чтобы вы как можно больше видели друг друга, общались, получали друг от друга вот это вот наслаждение, которое когда-то вам было... Ну, вам был нанесен удар, да, и вы конфликтовали, чтобы вы наконец-то поняли, карта судьбы выходит, Полинорман в этой, в этой позиции, что вас, ваша судьба как раз быть в любовных отношениях, не конфликтовать, а общаться. И вот по судьбе вам будет дан шанс, по карте правосудия и судьбы, шанс увидеться и наконец-то проиграть вот эту вот историю, вашу историю, которая была изначально вам дана, а, да, вот по, по праву, да, вы познакомились, почувствовали друг друга, но, к сожалению, были какие-то у вас препятствия. Сюда же, конечно, можно <смех> принести, да, в эту карту правосудия и наш всеми Понятный сейчас перерыв в общении друг с другом из-за ситуации пандемии. Это понятно, что многие пары здесь разлучены а, такими причинами. Но я могу сказать, правосудие – это очень сильный аркан. И так как он в связке с картой подвешены, я могу сказать, что то, что у вас ситуация не развивалась, она на самом деле э, дала вам возможность, молодые люди, осознать ценность именно этого союза. То есть ничего, нет худа без добра, как говорят, ничего не проходит как бы даром. Да? Вот эта вот карта Верховная Жрица, карта Ключ, да? Ключ это выход из ситуации, Полинорман, дает мне, так сказать, вам установочку э, озвучить что это было вам дано как испытание но испытание на вашу прочность на вашу заинтересованность друг другом потому что если бы вы были не заинтересованы друг в друге то конечно бы такая вынужденная разлука привела бы э, к ну, остановке да какому-то, ну, скажем так, вы бы забыли друг о друге, да, абсолютно, если бы это был, было несерьезно для вас или для вашей визави. Ну что ж, я очень рада, что девушка очень серьезно к вам относится. Я не ожидала увидеть здесь такие карты чудесные. Очень много здесь запа запаливает меня к тому, что... Здесь проигрывается настоящее чувство. Здесь не просто мысли, здесь не просто тайные какие-то там, знаете, интриги, которые там ведутся, скажем так, в отсутствии вас. Здесь реально человек о вас переживает, думает, хочет увидеться. И самое главное, на связи с вами. И самое интересное, что у вас обоюдные желания, потому что ресерч кубков выходит. С вашей стороны и рыцарь кубков выходит с ее стороны. То есть абсолютно обоюдное желание друг друга. Оно равноценное. Это равноценный союз. Вы загадали здесь женщину, которая вам мало того, что по судьбе, мало того, что она ваша звездочка, так она еще и любит вас. Не просто хотела бы быть с вами по каким-то другим причинам. У нее есть к вам чувства. И точно так же я вижу абсолютно искреннее отношение вас к ней. Да, ваше искреннее чувство любви. Прекрасно. Давайте посмотрим карты будущего. Здесь прекраснейшие карты. Семерка жезлов нетерпение, встречи. Пока это все в будущем проигрывается как мечта. Паш Кубков с вашей стороны выпал. Это говорит о том, что будет признание в чувствах. Здесь очень много пар, которые пока э, не признались друг другу в каких-то сокровенностях. да, И Полинорман сейчас открываю. Да, карта судьбы, опять-таки, карта дерева. Знаете, вот карта дерева, она намного глубже, чем карта крест Объясню Карта дерева, она говорит о том, что у вас есть такой посыл Здесь, вот, да, в будущем, сформировать свой род То есть вы как бы записаны уже, что это ваше дерево судьбы То есть вы бы хотели пустить корни то есть вы бы хотели завязать такой союз, который вам даст а, такой, знаете, вот не просто семью, а вы бы хотели от этого человека в будущем чего-то такого глобального, да? Хотели бы деток, хотели бы вместе состариться? Есть же и такие пары, которые смотрят в возрасте 50+, плюс, так вот у вас, несмотря на то, что у вас до этого были несчастливые отношения, вы бы очень хотели заново попажу кубков, то есть у вас такое юношеское, знаете, отношение к этой, вот, к этой любви, к этой женщине, вы бы хотели все начать сначала, ну, то есть забыть все свои неудачные какие-то браки, какие-то привязки, какие-то, знаете, вот, когда там мужчины пишут мне, я вспоминаю женщину, которая меня всю жизнь игнорировала. Вот вы начинаете понимать, что это такая ерунда, что вы ее вспоминаете. Потому что зачем, если вам даны новые отношения, в которых вы будете пылким, как 25 лет назад или там, 30 лет назад, вы проживете эти чувства, которые вы когда-то не смогли прожить с той женщиной, которая там вот что-то не так вам вот была, какой-то такой холодной, мечевой там, ну вы поняли, разрубила вам все ваши начинания, можно сказать, пылкости да? Вы поймете, что есть эта женщина И она ваша мечта И она рядом, ну рядом в смысле, она уже в вашем космосе И она о вас думает, а что может быть слаще И вот с ней, с ней вы захотите сформировать Пусть даже... Ну, не сразу, да, но у вас есть задумка. И космос говорит, да, это ваше дерево здоровья, семьи. Это ваше дерево продолжение вашего рода. Понимаете, это не просто уже судьба. Вам как бы, вы как бы расцветете, вы пустите корни. Вы продолжите свое, знаете, такое вот ощущение, что я – это вот моя семья, моя крепость, мое вот это вот глубинное, да, вот оно вот с этой женщиной. И эта женщина о вас тоже думает. У нее, конечно, более, ну не то, что примитивные да, мысли, она не думает глобально, да, вот о том, что вот, там, пустить корни. Скорее всего, вы старше этой женщины, судя по… Тому, что здесь Паш Кубков и так далее Но у нее есть порыв к вам Он тоже очень искренний Скажем, меркантильности я у нее не вижу У нее нет карт денежных каких-то заинтересованностей в вас Она действительно испытывает чувства У нее на первом плане чувства к вам Она вас представляет как рыцаря она рисует какие-то интересные, знаете, сюжетные, композиционные картины, каково будет это признание, какова будет эта встреча, что там там, ну как бы как как это все пройдет, немножко даже волнуется по пажу кубков, это все я здесь чувствую вибрационно благодаря своему таланту предсказателя еще хочу сказать что вам действительно по многим здесь картам мешают другие люди по карте правосудия могу сказать что это скоро прекратится единственное что чтобы вы были осторожны и свои чувства ну, как бы делиться можно с другими людьми но нужно понимать а с кем ты делишься, кто этот человек рядом и насколько искренне вас слушают ваш друг или подруга, потому что не все люди готовы разделить радость чужой, ну, не чужой любви, да, это подруги, как бы друзья. Но не все люди нам а, желают добра, несмотря на то, что мы можем желать добра людям, да, но мы не знаем на самом деле, да, насколько это? взаимно, к сожалению, да. И многие люди завидуют большой любви. Здесь же выпала картина очень искреннего чувства. И у многих его не было никогда. Или если и было, они его потеряли. Поэтому даже если люди хотели бы вам добра, не всегда, как вам сказать, не всегда их сердечко, готова искренне порадоваться за вас. Это, на это способны только великие души. И если у вас такие друзья и подруги, я вас с этим поздравляю. В общем, вы меня поняли. А что в будущем еще смотрим? Открывая карту. Ой, прекрасно. Во-первых, во вы хотите завоевать эту женщину-рыцарь. Мечей. Вы прям страстно. Вы, у вас уже тормозов нет. Вы хотите вот победителем по шестерке жезлом ворваться в ее пространство? В общем, вы хотите к ней домой, судя по башне, которая выпала в Ленорман? Вы хотите поскорее прилететь, прискакать? Э, не знаю, ну, в общем, планы действий у вас капитальные Меня это не может не радоваться Потому что это карта будущего Вы хотите завоевать эту женщину Вы уже продумываете полностью план действий Это то, что показывает карта Я рада это увидеть, собственно ни, Никаких плохих вариантов я здесь не вижу Женщина же чувствует себя такой Ну, скажем так, принцессой в ваших в ваших объятиях, в ваших руках В будущем да? И последние три карты Которые я открываю на итог Вы знаете Я, я не ожидала, что выпадут Именно они, но они просто ну, Идеальны, во-первых Вы здесь император что такое император, я уже говорила. Если вам интересна более подробная трактовка, откройте, пожалуйста, другие видео и посмотрите. Там очень подробно я рассказываю об этой карте. Но в двух словах, вы главный мужчина в ее жизни. Что она думает? Вспоминает ли она? Да вы для нее император. Ну кто такой император? Это главный человек. Помимо того, что вы очень ей нравитесь как мужчина, и главнее вас не было у нее человека А вот смотрите, карта Сила Что такое карта Сила, Старший Аркан? Эта карта усиливает вот соседнюю карту в Несколько раз Потому что по, по Старшему Аркану Мы должны э, принять во внимание э, Сила в чем? Да сила ваша в том, что вы император для нее То есть она воспринимает вас Как сильного мужчину Возможно, вы, не знаю, действительно обладаете недюжиной силой, но здесь не только об этом, здесь о вашем влиянии в ее жизни. Она давно поняла, что она хочет быть слабой рядом с вами, потому что с вами, с вами она чувствует себя настоящей женщиной, то есть императрицей. И карта Ленорман говорит мне о том, что у вас очень скоро Будет какая-то либо переписка, либо, может быть, это карта предложения, руки и сердца, но что-то вы ей предложите, у вас будет какое-то предложение. Ну, это не обязательно то, что я сейчас произнесла, это может быть что-то тоже очень интересное, но в любом случае у вас ждет что-то особенное, потому что император что-то придумал. Думала ли она? Конечно, думала. Она очень даже много думала о вас. Кстати, много вам, может быть, писала ранее. По этой карте тоже, может быть, у вас была переписка. Вот тут постоянно выходит, что вы общались. Потому что уже была карта, вот, вот это интернет, да? Интернет, я говорила, наоборот, обороте колоде Ленорман. Вы общаетесь, вы постоянно на связи. Многих, конечно, здесь пар есть ситуация паузы. Я вижу это. Есть такие пары. Но вы не волнуйтесь. Девушка, я думаю, ваша, она ждет от вас весточки. И она с удовольствием ответит на нее. Потому что императору еще никогда никто не отказывал. Вот здесь вы можете не сомневаться, что вы желанный. Император – это карта, знаете, такой власти, но власти не давленческой на женщину, а именно власти в ее сердце. Да? Вот вы занимаете определенное место, и это место принадлежит исключительно вам, в каких бы ситуациях вы себя ни нашли, сколько бы ни было у вас тяжелых обстоятельств, но император это очень значимая фигура, всегда. Она же для вас, я вижу, верховная жрица, это женщина, ну такая, редкостной, такой, знаете, редкостной породы слияния красоты, ума, каких-то шарма, какого-то особенного, какого-то ощущения, что... Ну, в общем, вы знаете, что таких женщин мало, поэтому вас очень сильно тянет к этой женщине по карте сил. да? У вас взаимное притяжение здесь, взаимное. А вообще старшие арканы здесь бесподобные. Это да? еще раз озвучу. Подвешены, то есть постоянные мысли друг от друга. Верховная жрица, император, справедливость и сила. Это потрясающие по своей структуре старшие арканы. Они выпадают в очень серьезных раскладах, когда мы хотим увидеть картину не просто союза мужчины с женщиной либо какого... то есть это точно не стадия флирта это не стадия каких-то несерьезных отношений, это уже отношения которые сформировались с течением времени они проверены временем и так как выпало, еще раз напомню две карты в слиянии рыцарь-чаш эти карты центральные то это точно заделано то, что вы абсолютная пара. Абсолютная пара уже давно по карте подвешены. И подвесило вас обстоятельства. Ну, не ваше желание быть друг с другом, а именно обстоятельства. Поэтому обстоятельства по рыцарю мечей да, успешно будет преодолено вами, молодой. И красивый мужчина судя потому что вы здесь шестерка жезлов вы победитель даже если вы переживаете по поводу своих каких-то может быть у кого-то сейчас не очень хорошее время по здоровью да здесь тоже такой момент может быть а, знаете что для этой женщины вы всегда герой, потому что шестерка жезлов, она выпадает в позиции ее. Для нее вы человек, который ее завоевал уже. Но пока это в ментальном да, плане, пока этого нет в материальном мире. Пока это есть только здесь, на моем чудесном столе. Ну что ж, я знаю, что ваши сомнения развеяны. Я знаю, что вы очень-очень хотели бы встретить прямо сегодня, да, увидеться, назначить свидание и полететь на него на своем коне к своей любимой. Вы можете общаться, продолжать общаться в мессенджерах, знать, что этот человек вас не обманывает, что у вас взаимные чувства. И я безумно рада буду прочитать, собственно, вы всегда делитесь своими чудесными историями, кое-кто примиряется, кое-кто находит новые отношения. Я вам даю такой заряд посыл того, что у вас, у многих, да, особенно у моих подписчиков, которые ставят лайки, и те, которые поддерживают канал, то есть не стесняются это делать, да, у них не может быть другой судьбы, как изумительной, вот такой, как здесь на канале. Почему? Потому что они принимают в этом участие. Вы же, когда в своей жизни принимаете участие, вы же получаете отклик. Вот так и здесь. Есть расклад и есть ваше внимание к раскладу. Вот Хочу сказать, что э, бывают люди, которые э, не понимают, как работает Вселенная А у Вселенной очень простой закон Она смотрит, кто вы, и посылает вам, вам знаки через что-то, да, через какие-то инструменты Инструментами в данном случае служат предсказатели и его карты и если вы внимательны Если вы действительно обладаете добрыми ощущениями да, внутри себя Если вы не злой человек Если вы а, не делаете пакости да, Ну скажем, по карте пятерка мечей Помните, да, там было? Вот, кстати, ее сегодня не выпало Значит, вы об этом уже задумались Насколько это важно да, Не ставить какие-то манипуляции в отношениях я рада что здесь не выпало пятерки мечей я могу сказать что вы на правильном пути и ваша судьба она начинает выруливать именно туда куда вы бы хотели так происходит каждый раз есть запрос есть ответ это общий расклад конечно же здесь какая-то часть информации проигрывается полностью для кого-то, а какая-то часть не совсем полностью. Это и вам, я думаю, понятно. Те же люди, которые хотят личный прогноз, они могут обратиться за личным прогнозом. У меня в разделе, по-моему, о канале есть ссылочка, как это сделать. И там уже проигрывается уже конкретно ваш конкретно ваша история жизни здесь же собраны все ваши истории воедино и я стараюсь для вас только для вас сделать так чтобы каждый каждый подписчик мог получить ту целебную настоящую силу света которая приведет его к счастливой реализации его планов. В данном случае счастливых отношений. Потому что очень важно понимать, где можно накосячить, где можно совершить фатальное что-то неправильно, понимаете? А где можно расслабиться и наоборот сделать так, чтобы ваша история... Она наконец-то, наконец-то воплотилась. Воплотилась, понимаете? И вы будете получать огромное удовольствие от того, что все произошло именно так, как вы бы хотели, как вы это планировали, как вы мечтали. Вот об этом был сегодняшний расклад и сегодняшний рассказ для вас всех мои дорогие подписчики ну что ж я традиционно всем вам желаю счастья я за вас очень сильно радуюсь по-настоящему радуюсь дарю вам эти эмоции абсолютно бескорыстно мой канал не коммерческий на нем нет рекламы. И я жду от вас вашей поддержки, потому что все эти видео я могу делать только при условии, что вы меня тоже поддерживаете. Я вас очень люблю и желаю вам успехов. До новых встреч. До свидания.